Справился, ой, а там его тоже Ах, забили. Ты шалава, блядь. Ах, Так, а чё нам баги пофиксят, нет? Скатай, обратно. <свят> чё крига попробуем? там <свят> мушка, какой М4. Ну, это я так сделал. Я не закачал, видимо, данные на нее. Ну пусть будет как М4. За правильный выбор. Или выйдем, закачаем. Давайте выйдем, закачаем. Ой, дурак! Ой. Господи, лучше б я не менял. Это же М16. Мать моя женщина. Целых два сквада, они прям, это, жопкой, жопкой. Жопка на жопке, жопка на кнопке, а кнопка на попке, на жопке, а кнопка. Срочно пулемет, огнемет, что-нибудь. Ты, ты, ты еблище-то раскатал, я хуяю. Пошалеть! Ты-то здесь откуда взялся? Да ладно! Что это? Я падаю? Да, я падаю. Я родился!